Всем привет! Сегодня мы посмотрим письмо одного из уважаемых наших партнеров и поставщиков. Девушки прислали на разбор работу, и давайте посмотрим, что в этой работе нам нравится, что не нравится, что можно сделать лучше и как вообще презентуется. Смотрю сейчас вместе с вами. Как оно получается, сразу же буду рекомендовать и комментировать. Итак, поехали. Добрый день, меня зовут Елена, я руководитель мастерской. Я хочу сказать о том, что это сообщение девушки присылает, получается, дизайнерам, и дизайнеры дальше, я так понимаю, с ними сотрудничаем. Такова цель. Не сердитесь, что пишем вас без разрешения. Ваш адрес мы нашли в интернете и хотим познакомиться с вами поближе. Возможно, в будущем мы сможем быть вам полезны. Понятно, что это письмо такое общее, да, но вот здесь, как я вижу сразу же, что... Вы хотите обогнуть, очень мягко так завуалировать то, что вы, вы нашли в интернете. Письмо, хоть и по адресу, но изменяйтесь за это. Я бы так не делал. Это не очень сильная позиция. Это такая позиция. Можно нам, пожалуйста, рассказать о нас. Не очень хорошая позиция для начала сотрудничества. Понятно, что сложнее каждому дизайнеру писать индивидуально, да, если дизайнеру писать именно, что вот, здравствуйте, личное имя, да, личный сайт, нам нравится ваша работа, вот, и мы хотим с вами сотрудничать, потому что мы видим, что в ваш интерьер можно добавить наши керамические изделия, и вот почему. Конечно, так писать сложно. Нужно такое общее массовое спам-письмо, которое позволит работать со всеми. Вот оно здесь, собственно, и сделано. Но я сейчас говорю, как я это воспринимаю. Мне бы было удобно, если было написано «Привет, Станислав, мы посмотрели ваши работы, они замечательные, но...» Там не хватает деталей, и возможно в работе там 270 метров дом деревянный или там в стиля вам или вашим клиентам, возможно, будут интересны к применению вот такие-то изделия. Да? Понятно, что вы уже построили и сдали проект, но или если не построили, возможно, эти изделия вы сможете применить или предложить клиенту вот мне такое бы письмо зашло в 10 тысяч раз лучше но еще раз говорю что понятно что это письмо рассылается всем подряд а другое письмо оно может быть дополнительное. но я говорю сейчас как чувствую и дополнительное письмо тоже может быть полезным хорошо давайте пока оставим. идем дальше у нас в керамическая мастерская в москве Клей керамик мы занимаемся ручной росписью плитки и керамогранита для интерьеров и фасадов зданий очень любят свою работу. Давайте пока остановимся на этом. Вот я могу, в принципе, быть начинающим дизайнером. В курсе по дизайну я рассказываю, что есть пять типов разных клиентов в дизайне, и им может подойти или не подойти ваше описание. К примеру, есть новичок, да, вот он еще учится, либо только начинает работать, и он вообще не понимает, либо никогда не сталкивался, даже может быть профессионал, но никогда не сталкивался с росписью, с ручной плиткой и керамогранитом. И он может не знать, что это такое, для чего это нужно. Вот здесь вы сразу же убиваете вот эту всю аудиторию, которая с этим не знакома, не применяют, и вы не продали им идею, что это прикольно, интересно и можно применить. Вы сразу же рассчитываете на то, что люди об этом знают. Нет, люди об этом не знают, дизайнеры не все об этом знают, поэтому очень важно, конечно, показать, что это такое. здесь. Дальше. Очень любим свою работу. Ну вот это как бы прикольно, да, но я бы никогда не стал писать и не рекомендовал бы никому, как вы что-то любите, как вы чувствуете. Это никогда не почувствовать и никогда человек не может это понять. Что здесь лучше сделать? Не очень мы любим свою работу написать это, это прикольно и здорово, а показать, как вы ее очень любите. К примеру, смотрите, как мы бережно относимся к керамике. Смотрите, какой у нас производство. Человек должен сам сделать вывод о том, что вы любите свою работу. То, что вы пишете, что вы любите свою работу, это недостаточно. Это как бы проматывается просто. Это пустая вот такая вот пелена, которая ни о чем, в принципе, особенно не говорит. Поэтому не надо писать, как вы любите. Покажите, как вы любите. Выполняем заказы быстро, качественно, высоком, профессиональном уровне. Еще одна фраза, которая вообще ни о чем не говорит. Покажите, как вы быстро. Насколько быстро. Быстро это как? За один день, за один час, за неделю. Человек может не знать вообще критерии быстроты в вашем мастерстве, и то, что для вас быстро, для него может быть очень долго. Или наоборот, то, что для вас долго, быстро. Вот я, к примеру, не знаю, для чего и как делается плитка с и керамогранит, для чего ее расписывать, когда это мне может понадобиться, и сколько это делается. Абсолютно не представляю. Зачем вы пишете, что быстрое качество? Напишите, что делаем роспись фасада там, за два дня, Роспись плитки, коллекция за неделю. Вот это будет понятно и, и ценная информация. Количество слов будет ровно такое же. Здесь абсолютно не вижу никаких сложностей именно это написать. Это, именно эту конкретику хотят люди услышать. На высоком профессиональном уровне. Как я могу понять, высокий у вас уровень или невысокий? В чем высокость уровня? К примеру, там вы используете глину, какой-то там супер марки, да, или из Италии, или там с вулканов, откуда я не знаю, какая у вас глина и как э, происходит процесс. Вы мне расскажите. Вы говорите высокое качество. Я не знаю какое это качество. Вы профессионалы. Расскажите здесь же, что вот вы используете то-то, то и вот поэтому это качественно. А другие не используют или используют, но не в тех количествах или еще что-то, потому что опять же непонятно. Пишите общие фразы, которые понятны вам, абсолютно непонятно стандартному там, дизайнеру условному, да, который это все читает. Главный художник нашей мастерской, член Союза художников России. Ну, еще прикольный факт, но что мне делать с этой информацией? Что мне делать с этим знанием? Я не понимаю, объясните мне, пожалуйста. Это что значит? Это он рисует хорошо, этот художник, или это мне будет дорого стоить, да, потому что художник попросит большой гонорар? Я не понимаю, это плюс или минус? И, и что хочется спросить, и хочется увидеть ответ. Что я должен из этого, из этой информации получить? Дальше фотка. Фотка прикольная, здоровская, жизнерадостная. Я бы чуть-чуть еще поработал с цветокоррекцией, потому что, ну, немножечко сероватые лица получаются. Тут надо все-таки взять фотографа, не полениться. Понятно, что вы хотели в домашней какой-то атмосфере, но вытяните хотя бы в фотошопе, да. Сейчас немножко такой вот оттеночек, серый фон. Не уверен, что это у меня монитор именно такой, у меня монитор хороший. Тюльпаны яркие, но все остальное в тени, поэтому у вас прекрасное... Улыбки, прекрасные лица, вы должны их показать так вот, чтобы прям вкусненько было. И я вижу, что вы что-то рисуете, но вот какой-то огрызочек плитки. Лучше всего, идеально, как показывать себя как профессионала, когда ты заработай. Маляр должен рисовать на стене штукатурщик должен класть штукатурку, у вас, соответственно, тоже отличная история. Но должно быть понятно, что у вас плитка, и что вы или расписываете, или вот пока я вижу, что у вас на столе и рядышком какой-то эскиз, и какая-то плитка, я могу только догадывать, что это плитка. Еще один способ подписать, прям взять здесь... Стрелочками, да, если у вас там, вы можете отойти подальше, просто подписать, это плитка, это кисточки, как объяснить быстро человеку, в чем профессионализм заключается, вы прям можете с носками сделать, подписать, что это кисточка, магическая кисточка какая-нибудь, да, которая очень красиво красит. Это, допустим, бумага, на которой там трафареты не оставляют следов. Это плитка сделана из глины вековой давности, которая сама заряжена положительной энергией. но ну, я не знаю, что там у вас важное, просто с носками показать прям, что вы здесь делаете классного и что качественного. Почему? Потому что картинку всегда читают, картинку смотрят. Вы оставили подпись без картинки, непонятно, кто из вас Елена и что, кто у вас художник, это или не художник, это второй человек, это кто, хочется спросить. Подпишите, вот что Елена, руководитель мастерской и художник пятого разряда, рисуют сейчас, не знаю, какой-то проект, рисуют эскизы для дома фазадного оформления на Новой Риге. Вот давайте так. Подпишите, тогда будет понятно, что вы заняты делом, что вы тут не просто так позируете, что вот у вас тут на столе не просто разбросаны какие-то вещи. А для чего они нужны, сразу же будете показывать себя как экспертом. Любая фотография, запомните, должна быть с подписью, а любое свойство, то, что вот вы выше показываете, оно должно быть объяснено, почему это важно читателю. Дальше. Посмотрите наши любимые проекты. Ваши любимые, опять любовь. Но вы должны объяснить, почему они любимы. Почему Алиса в стране чудес является вашим любимым проектом. Хотя бы пару строк нужно рассказать здесь. Иначе вы... Предлагаете кликать на эти проекты, мне лень. Я хочу прямо в теле письма увидеть две-три картинки и увидеть, что у вас за любимые проекты. Сейчас я не понимаю, зачем мне, во-первых, зачем мне смотреть ваши любимые? Это же ваши любимые. А мне нужно, как мне будет полезно, что что я из этого должен сделать, какой вывод? Вот я смотрю ваш любимый проект. Давайте я открыл Алису в стране чудес. Алиса в стране чудес, керамическое пано. Отлично. Как и всех художников, мы постоянно ищем вдохновение в работах. но опять все мы, мы, мы, мы ищем наши любимые работа Мне-то какой этот вот толк? Вот представьте, я сижу, я утром зашел в свою почту, у меня там куча спама, у меня там 20 тысяч писем, мне нужно их пролистать. Окей, я заинтересовался вашими фотографиями, да, я вижу живые девчонки, все классно, здорово. И вот я захожу в Алиса они чудес начинаю читать. Как и все художники, мы постоянно ищем вдохновение в работе других мастеров. Мы исполняем работы на заказ для каждого проекта. Нужно подобрать индивидуальное решение. Повторения практически не бывает. И я слышу вот эту вот чепуху, которая абсолютно никому не нужна. Я сейчас просто, просто смотрю по картинкам. Я вижу, что есть такой рассказ Алисы в стране чудес». Есть такая тематика, есть тут какие-то рисунки, да, я так понимаю, не сделаны каким-то автором. Вы взяли рисунки этого автора, я не знаю, купили вы их или что вы с ними сделали, прекрасно, никто не оставляет равнодушных гравюры. Что, вы их просто скопировали, либо вы купили лицензии? Я тоже не понимаю, мне это интересно. И мы сделали вот то, как было в книжке, мы перенесли на кухню. Вот достаточно было там трех фраз, и где, где стоимость вот этого всего? Да, окей, я вижу результат, это все супер, вот мне очень нравится, но сколько это стоит? Сколько это делается? Вот здесь как раз эту статистику нужно добавлять. Ну и про то, как вы покупали или покупали эти лицензии, тоже непонятно. Или, или вы просто сами нарисовали. Вот это вот лучше указать. Поэтому вот это вот все лучше убрать и показать сразу же, начиная, может быть. Вот, вот что мы сделали, да, вот результат. А потом вот как мы делали и вот стоимость. Если стоимости нет, то тоже бессмысленно. Что я буду звонить сейчас и узнавать, сколько стоит? Нет, я сначала должен понять, насколько это вообще адекватно, актуально для моего клиента, да, и как, как способ разнообразить. Наш интерьер. Я должен принять этот метод к себе на вооружение. Если я это приму, то все будет отлично. Так, давайте еще раз посмотрим. Рандомно кликнул «Путешествие в керамику». Как художники-керамисты проводят лето? Работают, работают, работают, и когда уже совсем сил нет, отправляются. Смотрите, вот то, что вы пишете, это ну, подходит для блога. Читатели, которые вас знают, и которые вас любят, и которые с вами с лично знакомы, вы им отправляете, они читают вот про вас как про человека, который известен именно им и с которыми они работают, которые им приятен и интересен. Вот представьте, новый человек заходит, но вообще это не понимает. Какое ему дело, как художники проводят лето? Как... Его есть дело только для себя. Какая мне польза от того, что я зашел на этот сайт? Всегда думайте о человеке, о новичке, который вас не знает. Вы же новым людям отправляете. Вот я зашел, и что? Я вижу лодки. Что я могу сделать? Хорошо, лодки, лодки. О, адаптация. Хорошо, адаптация лодок. Так, отлично. И вот я вижу, вы их... В эскизы воплотили. Тоже супер. И как вы их применили? Ну, опять же, в применении нет. Это что? Это продается. Это вот для клиента какого-то сделано. Это какая-то коллекция. Что мы здесь должны понять? Мы берем плитку и на ней делаем роспись. И как мы это применяем? Где это? Тоже не очень понятно. Ну, хорошо, это с внутренними описаниями. Я сейчас говорю о письме. Мы разбираем сейчас именно письмо в основном. По письму я точно буду кликать внутрь, если буду понимать, зачем мне кликать, тут этого нет, Наш любимые проекты и что хочет сказать, и мне нужно описание по каждому проекту, и очень много, достаточно трех-четырех, возможно, и можно, если они в разных стилях вообще, то есть в разных там направлениях, то написать, что вот кто хочет сделать фасады, тем вот сюда, кто хочет из сказок «Алиса в стране чудес». Для маленьких девочек, кто хочет там морскую тематику, то вот сюда. Чтобы было понятно, в чем отличие каждой из этих вещей. И чтобы я мог тут же по описанию увидеть, в чем суть, да, и, и куда мне кликнуть, чтобы я не тратил время. Заботьтесь о времени, это очень полезно. Вот здесь можно скачать примеры наших работ. Зачем? Зачем их скачивать, чтобы что? Вот я захожу, скачу. Ага, описание сразу же, видите, так не читая, проматываю. Вот, вот эта хорошая картинка, да, тут какая-то керамика и роспись. Тоже хочется понять, что это такое. Дальше вижу фасады. Вот здесь все прикольно. Керамика для фасада. Вот у нас фасад есть, у нас есть обрамление. Да, ну и подписи, сколько стоит. Сколько делать, сколько стоит. Вот на самом деле больше ничего не нужно. Делаем такие штуки, делаем вот рисунки на фасаде. Стоит столько-то денег. Вообще ничего писать больше не нужно. А дальше, чтобы было доверие, можно показать процесс. И вот как мы это делаем. Вот такое дерево, такой фасад стоит 5000 рублей за метр, 10 тысяч, я не знаю сколько стоит. Делаем вот так, делаем две недели. Вот процесс, художник рисует монтажники монтируют гарантия 10 лет вот как-то так от выцветания все будет понятно все фасадные суперски до да, работа хорошие все отлично но много здесь непонятного в том числе и цена сколько стоит что мне делать если я хочу узнать я буду звонить что я буду делать звонить не хочется хочется заранее об этом узнать так сложность рисунка практически не ограничена это могут быть живописные картины пано, графики копии иллюстрации также делаем реплики итальянских коллекций так, очень популярные рисунки для детей, орнамент. Мы открыты для экспериментов воплощаем любые идеи заказчика. Ну окей, да, то есть что вы делаете? На самом деле вот это вот просто как раз можно показать. Делаем сложные рисунки И сразу же картинку. Что такое сложный рисунок? Как понять, он сложный или легкий? Я не понимаю. Что значит сложный? Сложный это как? Это с прямыми линиями, с большим количеством цветов. Как понять, что рисунок сложный? Опять же, я это не понимаю. Это может быть живописная картина по графика, копия, иллюстрации. Это второй пункт или туда же относится? То есть это к сложному относится или это второе? Если второе, то там же картинку, если... Ну, или как бы, чтобы было понятно, да? Делаем ролики, реплики итальянских коллекций, например. Ну, вот это может быть не очень красиво, потому что реплики — это копирование без авторских отчислений, и... Многие дизайнеры негативно к этому относятся. Вот представьте, вы придумали какую-то интересную идею, коллекцию, да? а вас э, тут же начали копировать какие-нибудь художники, ваши конкуренты в соседнем подвале. Было бы ли вам приятно? А еще бы, представьте, они бы начали рассылку делать и говорить, вот мы делаем так же, как вот студия, да? так же, как художники, но делаем в 5 раз дешевле. Вот было бы это красиво. Мне кажется, Такое на фасад точно не нужно вешать, и это отпугнет, возможно, многих людей. Под шумок как-то, да, если это не противоречит вашим принципам, я не знаю, противоречит или нет, я сейчас никого не хочу морали учить, то, может быть, наверное, имеет смысл это делать. Если это выгодно да, и вам, и вашим клиентам, и вы здесь не испытываете каких-то угрозений совести. Но прям в рекламе сходу я думаю, что многие дизайнеры именно от этого тоже в том числе отвернутся. Но если не отвернуться, то как минимум сделают такое кислое лицо и подумают, ну понятно, еще одни копирователи. Сами ничего придумать не могут. Вот такое ощущение создается, поэтому я бы убрал это. Можно сказать, что делаем, как они, но вот коллекции свои. А лучше не говорить даже, показать, что вы имеете в виду, потому что вот плитка там, типа вдохновились плиткой вот этой вот коллекции итальянской и сделали свое. Вот пусть у вас чуть-чуть отличается, тогда это уже нормально. Вдохновляться нормально, копировать тупо нельзя. Очень популярный рисунок для детей, орнаменты. И где их применяют? Вот куда я могу применить рисунок для детей и орнамент? Скорее всего, это в ванной комнате. Так прямо напишите. В ванную комнату все детишки любят вот, вот это. И покажите картинку. Все супер. Более конкретно все это надо. Мы открытых экспериментов воплощаем любые идеи заказчиков. Но ну, вот это вот вообще не нужно. Открыты любые. Ну это и так понятно, что все делают. Понятно, что у вас индивидуальное производство, вы, естественно, делаете все как нужно. Скорее, если вы хотите мотивировать людей работать именно с вами, ну как бы вот более детально, имеет смысл сделать так, что, типа, ребята, давайте, вот вы можете придумать то-то, то-то, а мы сможем это сделать. Мотивировать человека что-то изобрести, чтобы он захотел сделать. Не с нашей помощью вы можете воплотить любые свои идеи, а вот можно как пример показать, что вот с нашей помощью уже вот этот дизайнер воплотил идею такую, вот этот дизайнер вот такую, вот эту такую. Если у вас идея, делайте как вот эти крутые ребята, дизайнеры, с которыми вы уже работаете, и воплощайте идеи с нами. Вот как-то так, примером. Потому что эта фраза, она как бы, она забитая, она как клише, ее не нужно использовать. Нужно либо показать, как делают другие ребята, и сказать, давайте будете примером, либо вычеркнуть ее вообще. Также мы изготавливаем цветную глазурированную плитку для фасада. О, еще одна интересная штука. Глазурированная плитка. Хочется понять, опять же, в чем ее отличие от интерьерной плитки. А вот и для фасадов, и для интерьеров. Отлично. Ну вот, кстати, сразу же вопрос. да, Она отличается или не отличается? Если отличается, то чем? Если не отличается, то ну, отлично. Просто плитка, она подходит и туда, и сюда. Тогда понятно. Я сейчас эту информацию не понял. Не знаю, отличается, нет. Выдерживает ли она морозы, сколы, еще что-то. По цвету фактуры она не уступает итальянской, может быть различных цветов, размеров, цвет может подобрать индивидуально, подбор в каталоге. По цвету фактуры не уступает итальянской, может быть, не уступает итальянской. А что в итальянском крутого? Я вот как не эксперт плитки, я не понимаю, что, ага, вот она, да, я не понимаю, в чем она может отличаться, а может не отличаться. Вот это вот, да, это ваша работа. Если ваша, то супер, да, серия «Кварц». Где цены? Почему цен нет? Напишите, сколько это денег стоит. Вот это мне нравится, каталог, да. Художественный керамогранит для облицовки фасадов. Область применения, внешняя отделка, отделка ванных комнат, техническая, прочность. Как понять прочность? Прочность – это что? Это сколько? Морозостойкость, окей, сколько циклов, сохранение яркости цвета, сколько зим, сколько лун. Отличительная особенность – широкая цветовая палитра. Ну, зачем это писать, это и так понятно. Вот оно, то есть, ну да, разные цвета. Разнообразный размерный ряд. Вот это важно. Только что такое разнообразный? Какой? Вот, от 9 до 30 сантиметров, если вы это пишете здесь. Индивидуальная есть фактура. Фактура. Окей, да, рельеф есть хорошо. Вы можете выбрать плитку самостоятельно из представленной цетовой палитры или воспользоваться нашим предложением по святому сочетанию. Если не удалось выбрать цвет из представленной буклете, вы можете все классно. В целом, вот да, вот это хорошо, но нужна цена. Сколько это стоит? Чтобы продать клиенту, мне нужно. Ну представьте, вы же все равно скажете, я позвонил по телефону. Скажу: здравствуйте, уважаемая компания по изготовлению владельного керманита. Сколько стоит? Ну, ну что, вы точно так же скажете, стоит э, 1000 рублей за метр. Ну, напишите сразу же здесь, зачем мне звонить, зачем тратить ваше, наше время. Если вы думаете, что вы у меня попросите контакты, ну, я вам не дам по телефону, потому что я позвонил по телефону, чтобы узнать, сколько стоит. Скажу, вы скажите, сколько стоит, потом я подумаю, давать мне контакты или нет. Я хочу увидеть цену, тогда для меня будет эта информация. Цена вот не просто сама по себе, а она возрастет ее ценность в 10 раз. Я смогу ее уже использовать, я вот могу напечатать это, клиент придет ко мне в офис, мы сядем, и я ему скажу, ребята, хотите вот глузурированную плитку, стоит там 1000 рублей за метр, или 2000 или пять. Я не знаю, сколько она стоит, я не могу предложить, понимаете? Дальше идем. Мы верим, что обмен идеями и творческими находками очень важен для художников и дизайнеров. Так, ну окей. Поэтому давайте дружить и общаться. О. Я думал, поэтому мы проводим мастер-классы, вот наши лекции, вот можно посмотреть, что мы делаем, вот мы объясняем, из чего это состоит, в деталях рассказываем, сколько стоит, как сделать, как коллекция. Вот я думал, вы вот это сейчас скажете, а вы говорите, давайте дружить и общаться. Если у вас есть задумки, ну, как вы предлагаете дружить? Присылайте заказы, ну, так и напишите, мне надо ходить до около. Напишите, пришлите нам свои заказы, все. Что значит дружить? Зачем вы под словом «дружба» меняете на… Дайте заказы. Просто чуть подменять, понять, все же понимают, что вы имеете в виду. Так скажите просто, как есть, дайте нам заказы. Либо будьте полезны. Я придерживаюсь мнения того, что надо быть именно полезным, да, объяснить вот все, что я сейчас рассказал. А потом клиенты, ну не клиенты, в благодарность людям, в благодарность дизайнера за то, что вот вы такие молодцы, так с душой подходите к делу и так это описываете. Они сами захотят приводить к вам заказы. Не надо писать «дайте нам заказы», не надо писать «давайте дружить». Надо сделать так, чтобы за счет вашего описания люди сами с вами хотели дружить. Поэтому, опять же, это лишнее. Если вы сделаете все, что я выше сказал, то все будет и так работать. Мы всегда рады обсудить их вместе с вами, приложить вариант реализации. Даже если у вас нет конкретных идей, но что-то хочется необычно, расскажите нам про ваш проект, и мы подберем для вас интересные решения из нашего архива или придумаем что-то новое. Приходите, делайте заказы. Все, вот. То, что здесь сказано чтобы это усилить это можно и нужно усилить ну, вот представьте кто-то идет там на с девушкой да и э, спрашивает ну вот что тебе рассказать что ты хочешь покушать что вот э, чем тебя удивить да но это же глупый вопрос если молодой человек идет с девушкой и задает ей эти вопросы он сам должен удивлять он сам должен заранее рассказывать в чем что-то интересное он должен удивлять восхищать здесь то же самое вот вы сейчас пытаетесь как этот молодой человек узнать у девушки что она хочет не надо узнать что она хочет, у девушке надо дать, и тогда она уже ответит взаимностью. Здесь примерно то же самое. Не надо говорить, давайте дружить, надо дружить, хотите дружить, давайте дружить. Давайте, что делать конкретно? Что я должен делать сейчас? Если мне все понравилось, что вы описали, звоните или пишите. Можете отвечать прямо на это письмо. Мы все читаем и быстро реагируем. Можете, не надо писать, потому что можете отвечать, а можете не отвечать. Пишите конкретно вот призыв к такой. У нас для вас предложение. Вот если вам нравится цена, если вам нравится наш подход, если, вы... а кстати, агентский вы же, наверное, платите агентские. Мы готовы дизайнерам платить там, 10% агентских, не с надбавки клиента. Да? Посмотрите наш агентский договор, в конце концов, он в открытом доступе. Там все желания дизайнеров указаны. Вот мы платим деньги, не с надбавки, мы защищаем цены, мы клиенту не продаем нижние цены и работаем там, через дизайнера, мы защищаем дизайнеров и их проекты. Мы пришлем вам образец плитки, вы можете купить у нас образец плитки за 500 рублей, да, чтобы хранить у вас в офисе и показывать клиентам. Мы можем сделать вам просчет, мы можем... Как, как с нами работают, да, то есть вы присылаете проект, заранее закладываете плитки или места, и мы под этот проектом придумываем рисунок. Опишите, как будет идти взаимодействие, тогда будет понятно, что мне делать. А вот так вот абстрактно, типа, есть проекты, присылайте, но я не могу. Вот даже если у меня есть проект, да, ну или я никогда не сталкивался с проектом с этими плитками, ну, допустим, я делаю ванную комнату для ребенка и делаю фасад. Вот я примерно понимаю, да, но смотрите, окей, тут я уже не говорю о том, что непонятно, чем вы отличаетесь от других, компании. Но точно так же я в Яндексе набираю там плитка на заказ и, наверное, выскакиваю какую-то еще. Я так подразумеваю, что у вас есть какой-то индивидуальный подход. Я так подразумеваю, что у вас есть какая-то там своя уникальность. да? Я вот вижу, я чувствую это сквозь текст. Но я пытаюсь это вытащить. Вы должны вытащить это сами. Укажите, покажите, как вы делаете процесс. Сделайте какой-то ролик, делайте просто фотофиксацию, да, что и как вы делаете. Покажите себя живыми. А в конце напишите, что, ребята, вот мы живые люди, да, вот, ну, опять же, это я сейчас просто вот сходу Рассказываю, показываю, как это может быть. Вы можете, там есть другие алгоритмы, потому что я же не знаю ваших целей и задач, для этого мы должны с вами поработать, начать работать. И описать карточку компании, карточку продукта, это вот отдельная тема. У нас вот в курсе для поставщиков все это делается. Но вот я начинаю предполагать, да, что вот вы такие любящие свое дело, свою работу, Девушки, у вас есть мастерская, и вот вы все это мастерите. Вот вы должны это показать. И если вы все это показали, то в конце говорите, ребята, вот мы живые, настоящие, Вот давайте с вами сотрудничать, мы вот по-хорошему хотим это делать. И какие варианты? Первый, заказать там у нас образец. Второй, мы сделаем вам просчет для этого вот, Параметры в нашей плитке заложите в проект, там присылайте или сами посчитайте. Третье это можете заключить с нами агентский договор. Наверное, да, вот на скидку. Или три это даже много. Может быть, я перестарался. Выберите какой-то один из способов одно из главных для вас действий. Я не знаю, какое оно будет. Просто присылайте проект, пока недостаточно. А вот, давайте дружить в Инстаграм. Окей, давайте подписывайтесь в Инстаграм. Спасибо и хорошего дня. И здесь тоже можно написать, если вот вы увидели такого поставщика, там, душевного, как мы, и, возможно, вашим друзьям, может быть, вы не делаете, но, может быть, вашим друзьям, будут интересны вот такие изделия, как у нас, вот по такой-то цене, вот по такой технологии, отошлите им письмо, мы будем вам благодарны. Вот это тоже будет очень полезная штука, потому что мне прислали, допустим, плитку, я никогда с такой плиткой не работал и не делал. Но я вас запомню, да, я сейчас вас и так запомню, потому что я делал у вас разбор сейчас, но если вы пришлете эту информацию для меня и попросите передать кому-то, кому она будет актуальна, а я увижу, что она полезна, я вижу, что вы живые люди, вы, что вы классные девушки, что у вас отличная мастерская и суперские работы, и понятно, сколько стоит, то я прям возьму это письмо и отправлю другому человеку, и так вы можете многократно усилить качество распространения. Кстати, Инстаграмчик классный, да, я вижу тут много всего, я сейчас внутрь не захожу, не акцентировать внимание уже там на текстах, но вот в целом, да, вот, вот то, что вы здесь показываете, да, супер. Тогда может быть с этого и начать, то что, ребята, у нас в Инстаграме показан весь процесс, давайте посмотрим вот процесс. Это панно картины станет подарком на день рождения, писать цветы солнечным или днем, надеюсь, что наше цветочное настроение. Ну, хочется узнать, сколько стоит, <laughs> ну, примерно хотя бы этот заказ, и как он будет использоваться, то есть, это для кухни или куда-то еще. Все хорошо, работа хорошая, все классно, усиливать точно можно и нужно, если вот мои рекомендации вам помогут. И я дальше рекомендую вам очень сильно сделать карточку продукта, на каждую категорию вашего товара вам надо сделать карточку. То есть чем отличается ручная роспись керамогранита от там, штамповки, если у вас есть, я не знаю, либо плитки, да, чем они отличаются, какие они бывают. На каждую категорию товаров нужно сделать карточку и цены от и до, от чего зависит. Есть 20 вопросов, я вам вышлю эти 20 вопросов, пожалуйста, по ним сделайте. И второе – это карточка поставщика, карточка поставщика. Компания. Там вы должны написать у своей компании, не как вы пишете, мы любим работать, мы вот хорошие пригожие а чем вы отличаетесь фактически, да, то есть чем вы отличаетесь от других компаний? Подходом. Как этот подход выглядит? Стоимостью проектами. Все это дело укажите. И тогда вот это вот письмо, по сути, письмо, которое вы сейчас делаете, вот это письмо-рассылка, это комбинация всей проделанной работы, вот то, что вот мы даем на обучение для поставщиков. Когда вы все это скомбинируете, письмо у вас само родится. Вы немножко вперед пошли, вы, вы сделали письмо, а как бы остальное, типа, ну, клиент зайдет и будет знакомиться. Ну, то есть так тоже работает, но так работает только на 10%, да, 90% пользы вы не даете, и, соответственно, там 2 трети дизайнеров просто теряете. Ну, или половину, я не знаю, сколько это в процентов. В общем, смотрите, изучайте, если рекомендации были полезны, жду также от вас обратную связь. Если вы смотрите это видео, если вы поставщик или партнер, хотите работать с дизайнером, присылайте свои работы, свои проекты и письма, и предложения сайта на разбор, я сделаю подобный разбор и вышлю вам. Дальше, если захотите, вы сможете внедрить все эти технологии на нашем курсе самостоятельно, либо заказать полный пакет упакованная информации для сайта, для рассылки, для презентации нашей компании, и мы сделаем это для вас. Жду обратную связь, обязательно пишите. Если вы дизайнер, понравился ли вам разбор, согласны ли вы с моим мнением, либо у вас какое-то свое мнение, напишите, пожалуйста, что бы вы хотели видеть в описании. Если вы поставщик либо компания, либо партнер, то ждем ваших работ.